Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу зайти в майнер. Называется Swap King. как-то так. Буду делать все в режиме онлайн. Значит, давайте переведем на русский. Немножечко посмотрим, что у нас здесь. Значит, регистрация. Создайте бесплатную учетную запись с адресом кошелька и паролем. Увеличьте мощность майнинга, купив один или несколько планов майнинга. Достигнув минимальной суммы вывода. Запросите платеж. Здесь нам представлены тарифные планы. Значит, 5 стрик на 5 дней. Общая выгода 153% на 5 дней. Но всего общая прибыль составит 6,50. Далее тут идет от 20, 20 монет, вернее, да, на 4 дня. Выгода 162% за 4 дня. Общая прибыль 25 монет. Ну и там далее по нарастающей. Так, что у нас здесь? Партнер. Значит, реферальная программа 15 Можно здесь что-то обновить майнинг. Так, далее выплаты. Проект работает 0 дней. Он только стартовал. Значит, что у нас здесь? Последние 10 выплат. Вот по 6 монет. 12, 51. Вот как-то так. Далее вопросы, ответы. Так. Ну, здесь как бы это описание, как начать... Так, что нас интересует? Изменить отрез кошелька. Нельзя изменить, видите, но нет. Сколько можно заработать без вложений? Можно начинать работать абсолютно без вложений. Вы можете генерировать 0.23x каждый день без вложений. Вы также можете обновить чтобы генерировать больше. Да? Так, сколько времени занимает вывод? Заявки на вывод обычно обрабатываются мгновенно, ну и в редких случаях вручную. Сколько времени занимает депозит от 1 минуты до 60 минут до часа. Минимальная сумма для вывода и депозита. Минимальная сумма вывода составляет 5,3Х. Комиссия по нулям. И минимальная сумма депозита составляет также 5,3Х. Так, я отправил менее 5,3Х. Что мне делать? Оставшуюся сумму нужно отправить на тот же адрес. Ну и так далее. Это все можно и уже... Разрешено ли иметь несколько аккаунтов? Yes. Да. Но по своей ссылке регистрироваться нельзя. Ну, типа того, потому что это так всегда. Ну, тут захотите присоединиться, прочтете, ознакомитесь. Ну что, давайте зарегистрируемся. Значит, что нужно ввести? Адрес кошелька 3x и пароль. Я поставлю на паузу, пропишу все и после продолжу. Прописала я стронлинка. Пароль прописала. Ну, кликаем старт MyNick. Вот загорелось зелененьким. Сохраним. И бонус дается мощность 1. Вот это мощность, видите? 1ХС. Это бонус за регистрацию, друзья. И у меня его вывести, естественно, он будет намайнить. И как наберется без вложений 5 монет, можно ставить на вывод. Это мой кошелек. Значит, давайте опять переведем на русский язык и посмотрим. Так, что нам? Вы должны внести действующий адрес электронной почты. Иначе вы не сможете восстановить доступ в своей учетной записи. Если будет, забудет нажмите, чтобы обновить адрес. Угу. Давайте сразу это сделаем. Нажимаем. Угу. Сюда нужно что? Ду -ду -ду. Сразу вот здесь обратите внимание, находится реферальная ссылочка. А сюда надо. Адрес почты прописать. Ой, большие. Вот он у меня сразу здесь отобразился. Подтвердите пароль. Так. Вот, вот, вот нафига вот это? Что мне тебе пароль обновлять? Сейчас пропишу один и тот же. А, в новый не надо, Можно текущий надо. Тогда. Наверное. Ж. Так, моя почта. Текущий пароль сохранить. Да, вот зелененьким загорелось все. Я пароль ой этот почту сохранила, значит и здесь находится реферальная ссылочка. Давайте вернемся на домашнюю страничку. Надпись у меня это исчезла. Здесь планы можно купить. Ну ладно, куплю план. Раз уж начал писать видео, что у нас здесь, чтобы потом вопросов не было, вдруг кто захочет, что. Так, переводим, ребятки, на русский. Значит, платежный адрес. Отправьте ровно 5 монет на указанный адрес. 10 подтверждений необходимых для принятия платежа. Вы можете сканировать рукосоводеб активно в течение 5 дней. Ну ладно, так надо вот сюда. Ага, потом по... сюда не знаю. Давайте скопирую адрес. 5 монет переведем. Ровно 5 монет. Так, кликаю. next вставляю 5. править править и обязательно проверить надо ребятки вот мои пять монеток вот они ладно ну и все здесь больше никуда кликать не надо будем ждать вот здесь вот завершите Пох с ним так ладно. Значит, возвращаюсь в панель приборов. Так, я купила вот этот за пять монет. Что у нас? Далее счет. А на насчет это и есть. Вот я сохранила. И также реферальная ссылка. Здесь ничего такого и нет. Рефералы, партнерский заработок депозита. Еще ничего нет. Надо дождаться депозита. Вывод, да? Ожидающий покупки. Ага. Вот мои монетки. Ожидания. Ага, эти что? Мне надо, статус. Заплатить сейчас. Ага. О, как? Так бы я пождала. Ага, меня сюда перебросило. Почему-то. С чего-то обратно возвращаемся? Угу, нужно подождать. Сколько там 10 подтверждений, да, надо. Так, партнер. Ну, здесь также все. Вот так обновить, чтобы... Вот обновить, а там что-то вот читала, что это... Обновить это что? А, обновить это вот это покупать, значит. ничего Я думала, помимо вот этого, нужно еще как бы, ну типа апгрейда, знаете, нет. Вот. Ну и, и. когда же мои монетки поступят? Так, партнер, депозиты. Еще нету. Ожидающий покупки. нужно подождать. Ну, поставлю я пока на паузу, а после уже продолжу. Ну, что, прождала я минуту где-то. Обновила страничку. У меня вот обработка. Видите, нету. И если я кликну вот здесь депозит. Мои пять монет в работе. Вот. Ну так вот простенький сайт. Ничего такого нету бы черного. Мой пригласитель уже выводил отсюда. Но у него рефералов там много. Вот. и вот бонусные 1 ХС. Это мощность. И вот мои 153 ХС в работе. Ну и неплохо. Вот. И вот здесь. Бил. Я уже все показала. Ну что буду здесь смотреть -то и смотреть нечего. Теперь осталось только проверить на вывод его и все буду выводить запишу видео обязательно по выводу всем удачи заходите можно пробовать абсолютно без вложений набирайте 5 монет ставите на вывод минимум 5 монет адрес прописан Сюда, наверное, надо будет сумму вставлять. И максимум вон, такая сумма. А еще, а еще здесь обратите внимание: Телеграм. Это, вот, не знаю, что это, поддержка или группа. Нет, это группа, ребятки. Не буду я пока присоединяться. Вот. Ну, в принципе, и все. Теперь следующее видео будет по выводу. Всем удачи, всем пока.